Добрый день, уважаемые телезрители. Специально для вас, для славянского мира, прямо из парламента Евросоюза, цикл передач «Глобусная Литва». Добрый день! Сегодня мы начнем новую программу, новую рубрику, называется «Маски-шоу». Вот вы думаете, маски вот нам надеты, европейцам, это для чего? Там, чтобы мы чехпых не чихали, кого-то там не заразили. Не-не, ребята, это неправильно все. Нам надели маски европейцам для того, чтобы мы не покусали иммигрантов. Понимаете? Как, как собаки перестали кидаться на Россию, на Китай. Ну вот умные же люди эти, которые придумали эти маски. Ну согласитесь просто. Вот, теперь что дальше? Раньше у карнавалы были где? В Бразилии, там, в Венеции, в Берлине. Извини, господи, чтоб их это самое. А теперь нет. Карнавал весь мир. И даже на работу не надо ходить, ребята. Берите, пользуйтесь. Так что, первая часть Мермезонского балета. Привет для мушкетеров.